Нажимаем пам-пам-пам-пам-пам-пам. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. За окном уже по полной происходит подготовка к новому году. А это означает, что именно мы должны рассказать вам про лучшие девайсы, которые нам показали производители в 2020 году. Погнали! Но перед началом этого ролика я хотел бы упомянуть про одноразовые электронные сигареты. Они не попадут в наш топ, но они смело могут занять шестое место, поскольку за этот год их выпустили просто невероятно огромное количество разных форм, размеров, вкусов и с различными никотинами. Так что мы им гордо даем шестое место и начинаем. Пятое место. На эту позицию я хочу поставить сразу два девайса. А именно, Asmol от компании Vaporeza и Viki от компании Smount. Почему именно они? Сейчас расскажу. Самый главный их плюс – это цена, поскольку оба эти девайса стоят не дороже, чем три одноразовые электронные сигареты. Они обладают огромной цветовой палитрой и очень приятным дизайном, так что любой человек с легкостью может подобрать что-то для себя. Следующий и немаловажный пункт – это затяжка. И поверьте, в этих девайсах она бесподобна. Excellent! Идеальная тугость, которая максимально сильно похожа на аналоговые сигареты. Так что если вы бросаете курить и ищете вейп, который заменит вам сигареты, то обязательно обратите внимание на вики и Осмол. Четвертое место. На четвертое место я поставил опять же две электронные сигареты, а именно Haron Baby и Battlestar Baby от компании Smount. Эти девайсы прекрасно подойдут как новичкам, так и пользователям со стажем. Они обладают прекрасной затяжкой, она не совсем сигаретная, но и не кальянная, можно сказать, идеальная середина. Внутри этих девайсов спрятался огромный аккумулятор на 750 мАч, чего с уверенностью, можно сказать, хватит на один день умеренного парения. У Харона и battlestar Стар Бэйби отличная вкусопередача, благодаря их небольшим, но очень вкусным испарителям, которые, поверьте мне, найти в любом вейп проблемы не составит. Но ну еще одним таким небольшим плюсом является то, что в комплекте к каждому девайсу идет специальный ланьярд, который легким движением руки превращается в шлурок для подзарядки. Кстати, у этих девайсов USB Type-C, так что они заряжаться будут примерно за 45-60 минут, что тоже является большим плюсом. Третье место. На этой позиции уютно расположился девайс от компании Vapores под названием Swag 2. Начну с того, что он покрыт очень приятным на ощупь софт-тач пластиком И также на его корпусе находится огромное количество миниатюрных отверстий Благодаря чему удержание в руке будет максимально приятный. Работает он за счет одного аккумулятора формата 18650. Благодаря тому, что крышка аккумуляторного отсека слегка выпирает из корпуса, девайс получился очень компактным и своим внешним видом отдаленно напоминает девайсы из линейки пика. Но самое интересное хранится внутри. Это его чип, который обладает просто огромным количеством различных функций. И их настолько много, что мне будет проще показать их вот здесь вот на экране, чем перечислять в течение там нескольких минут. Так что если вы ищете девайс для своего сигаретного бачка или для небольшой дрипки, то SWAG идеально вам подходит. Второе место. А серебро этого топа я вручаю самому сильному, самому прочному и самому неубиваемому девайсу, а именно Aegis Boost Plus от компании GeekVape. Во-первых, это его внешний вид, поскольку выглядит он просто как конфетка Шикарный прорезиненный корпус с металлической рамкой, которая в свою очередь удерживает кожаную вставку с приятной строчкой Во-вторых, это работа девайса на сменном аккумуляторе формата 18650 И при желании девайс можно зарядить через порт microUSB с силой тока в 2 Ампера в-третьих, это объем его картриджа, который составляет аж 5,5 миллилитров. И максимальная мощность устройства в 40 ватт. Да, маловато, но для такого типа устройств этого более чем достаточно. Также в этом девайсе есть регулировка затяжки, так что вы с легкостью сможете подстроить обдув под ваши нужды. Ну и в-четвертых, это его защита по протоколу IP67. Это означает, что вы можете его ронять, бить, обливать водой, бронять в пыль, и ему ничего это страшным не будет. Первое место. Ну и первенство этого топа, так сказать, золотую медаль, получает девайс от компании Smount, а именно Night 80. Это один из самых моих любимых девайсов, и сейчас я расскажу вам почему. Во-первых, это возможность замены аккумуляторов, поскольку девайс работает на аккумуляторах формата 18650. А это означает, что если вы куда-то идете, вы можете взять с собой несколько аккумуляторов и не волноваться о том, что ваш девайс сядет в самый непоходящий момент. Во-вторых, это дизайн, поскольку Night 80 это монолитный прямоугольник с отлично подогнанными деталями и с намертво примагниченным картриджем. Еще производитель предлагает нам аж 5 различных цветов, которые отличаются не только цветом самого корпуса, но и рисунком и цветом панели, которая находится по бокам этого устройства. В-третьих, Night 80 обладает очень качественным и хорошим функционалом, поскольку у него на борту, помимо классического режима Power, есть также и термоконтроль, и даже байпас. А максимальная мощность, как понятно из названия... 80 ватт. Ну и заключительным четвертым плюсом является огромное количество различных испарителей рба и даже при желании можно приобрести специальную проставку с 510 коннектором и накрутить на него один из своих автомайзеров. Ну, я надеюсь, вам понравился мой топ. Если же это так и есть, то поставьте пожалуйста плюсик в комментариях. А если вам не понравился мой топ или я про что-то забыл сказать, то напишите мне об этом в комментариях. Я с удовольствием прочитаю и пообщаюсь с вами на эту тему. А с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.